всем привет с вами кассандра перед вами очередной номер видео под названием планетный тренд тот кто открыл именно этот номер узнаете на ближайшее время не знаю месяц полтора или два месяца уж сколько сами потом поймете примерное время Какая планета будет для вас путеводной, как звезда? Какая планета вам будет помогать? На какую тему больше надо ориентироваться? Не обращайте внимания, у меня небольшая травма руки, но все равно снимать надо, так сказать. Итак, дорогие мои, я начинаю. Помогать получать прогноз в теме планетного тренда будут нам мои астрологические проверенные карты так. Так, начинаю, как всегда, к теме здоровья. Очень интересно, три камня прям в одной теме легли. до них мы еще дойдем. Итак, здоровье. Здоровье очень даже неплохо. Если были какие-то проблематики у вас, ну, допустим, простуды или что, через месяц организм улучшится, как-то вот укрепится. Особенно даже это касается вот скажем так, дыхательной системы. Вот. Когда, еще потому, что когда лежит карта ребенка, то есть это значит изначальное что-то. Изначальное... Вот как у вас нормальное здоровье, вот какое здоровье от рождения у вас было. Вот в принципе, ближайшие полтора-два месяца с этой скоростью, с скоростью такой характеристики вы пойдете по жизни. Второй отсек у нас отвечает и за благосостояние, и за деньги, и за питание, и за все. Хочу сказать, что через три недели у вас начинается новый период, через три недели. Такой период, этот камень интересный, камень двойственных ситуаций. То есть, да, возможно, у вас через три недели, с момента открытия вами этого видео, у вас начинается период, когда у вас появится дополнительная, вторая тема. То есть, это камень двойной игры, появится вторая тема или на вашем же, в вашей профессии у вас появится дополнительный какой-то поток заработка, или это абсолютно другой, но это очень хорошо. Почему? Потому что камень подчер, подчеркивает и утверждает планета Юпитер, планета расширения, ну, такая, когда и закон на вашей стороне, планета улучшений и вообще это считается королевский такой показатель, то есть вот здесь поле очень сильное. Идем дальше. Тема каких-то поездок, переездов, напечатываний, кто-то может начнет печататься потихоньку каких-то на всяком случай, период, говорит, если написала книгу, если писал книгу, может быть, начинай потихоньку как-то что-то притворять в жизнь. Начинай ближайшие две с половиной недели. Потому что в этой теме, и в теме вообще поездок и коротких поездок, у вас лежит защита ангела, вот скажем так. И в теме прихождения к вам нормальной, какой-то нужный информации тоже, то есть в ближайшее время я не вижу, что люди хотят, хотят вас обмануть, сфальсифицировать что-то, то есть тут очень хорошо, дорогие мои. Переходим в тему «Мой дом, моя крепость». «Мой дом, моя крепость» говорит, что через полтора месяца у вас начнутся какие-то, ну, может быть, не совсем комфортные для вас, какие-то перетурбации, изменения, возможно, что-то надо поменять. Если все по-старому, то, может быть, это подсказка, что, может быть, какую-то часть мебели надо поменять, чтобы ну, что-то глаза не мозолило и регулярно вас не раздражало, скажем так. Но, во всяком случае, если у вас вы считаете, что у вас с мебелью все хорошо, Окей, okay. значит, это не тема для каких-то переживаний. Ну, уж я не знаю, все равно это камень перестройки. Возможно, обратите в этом периоде внимание, что от вас, если вы живете в простом доме, что вас жег, что там они придумали, вот скажем так. Теперь тема творчества. В теме творчества, дорогие мои, лежит камень удачи, камень счастья. Камень, тут еще относятся и дети к этому вот, к этому энергетическому отсеку. Тут тема материнства открыта. То есть, дорогие мои, кто матери, в ближайший месяц дети чем-то порадуют, обрадуют вас, удивят в хорошем смысле. Это мне нравится. Потому что камень счастья, он говорит, и счастье в материнстве, и счастье в творческих успехах, будь то ты художник, певец или писатель, вот скажем так. Но это вот через месяц так вот явно проиграется, через три недели, через месяц с момента открытия вами этого видео. Теперь тема, общая тема работы Тема работы говорит, что может быть немножко будет ощущение не в своей тарелке, находясь в коллективе. Но это может быть временно такие у вас, скажем, как сказать, ну, временно такие завихрения ваши, что-то вам будет некомфортно, возможно, но... Я бы сказала не делать тут резких телодвижений. Возможно, через две с половиной недели произойдет ситуация, когда вы просто вот или как вам что-то покажут, или вот кто-то вам что-то скажет, и вы поймете, что, возможно, вы поймете, что вы зря в чем-то или в ком-то сомневаетесь. Теперь у нас отсек партнерства. Кстати, еще вернусь назад. Вот через вот, который я сейчас срок указала. Это там какой-то небольшой период стабилизации для тех, кто учится. Вот, теперь идем дальше. Тема партнерства. Тема партнерства, дорогие мои, пока не меняем, не меняем. Э -э -э -э. Кто хочет встретить, ну вот как я сказала, любовь тут, да. Любовь тут может быть... Но через две-три недели только. В теме партнерства что-то закрепляется, улучшается. У кого есть дети, на фоне детей еще более брак, отношения закрепляются. Тут очень хорошо. И, возможно, в теме партнерства ваш партнер задумает какую-то тему. Через три недели партнер или партнерша, не знаю, кто меня смотрит, задумает тему, возможно, по какому-то путешествию, поездке какой-то. Ну, я бы вам сказала, не надо тут вклиниваться. Тут надо психологически немножко. Немножко только помочь человеку и сказать, ну давай не сейчас, может быть потом, когда-то, через два года, может быть, как-то так. То есть, чтобы не было тут ну, ругачек, таких скандалов, чтобы не было. Тема каких-то обязан... обязанностей и тема, может, каких-то ответственностей, каких-то страхов может быть я бы сказала так что у многих мамочек будет немножко страх через неделю наступ через неделю наступает шестидневный период каких-то опасений опасений может быть связано и в теме дети и в теме наши родители может наши родственники по маминой линии допустим но ну, вот какие-то опасения вот это немножко вас не то, что встревожит, но вы захотите кого-то защитить, кому-то помочь. Видите, какая такая какая -то карта, да? Рука, я защищаю, я закрываю свои интересы. Во всяком случае, это период, который я огласила, когда не надо лезть на рожон, и если у вас малые дети. Проконтролируйте, куда они идут, зачем они туда идут, надо ли им туда идти. Теперь тема каких-то больших поездок, путешествий, она пустое тут поле, тут можно обсуждать, радоваться за других людей, смотреть и, там в ютубе, смотреть чужие путешествия, наслаждаться жизнью и отдыхать. Тут как-то таких явных, уже, явных подсказок я не вижу. В тему «Обрати внимание», конечно, лежит тема работы – то есть, обрати внимание, ближайшие 15 дней, что ты можешь лучше сделать, чем ты можешь там раскрыться, чем ты можешь себя там показать, чуть-чуть выпендриться. Вот, то есть, тут, э, ну, чуть-чуть выпендриться. Может быть, э, действие, может, объемом какой-то работы показать, что вы круче, что вы лучше. Тут вот камни как бы это разрешают. И, по, и тогда у вас лежит очень правильный Марс, то есть вы идете хорошими шагами, как раньше говорили, семимильными шагами, вы продвигаетесь к своим целям. Да, может быть сейчас вы не можете к ней прийти в ближайшие два месяца и потрогать ее, вот реально потрогать, допустим, но скорость у вас прохождения к вашим целям очень хорошая. То есть вы конкретно идете в направление под названием «Достаток». Теперь от отсек, который отвечает и за дружбу, и... Ну вот и за дружбу, и за большие какие-то очень информации поступающие. Хочу сказать так, все очень сильные камни. Но скажу так, что ваш друг э, вам в ближайшие две недели может какое-то внезапное показать свое новое поведение, новую грань свою показать и вы даже может удивитесь этому, но для вас это будет хорошо, возможно, возможно даже если это вас не будет что-то шокировать заинтересует, возможно даже не зря вот тут лежит Камень колесо фортуны, да? То есть, возможно, даже вы присоединитесь к другу, к подруге. Допустим, новый метод омоложения, новый метод похудения. Вот что даже, допустим, это как вариант. Возможно, там тема новых профессиональных тем прозвонит, да? Прозвонит. То есть, вот тут как-то так. И теперь, теперь перехожу к отсеку, который отвечает за какие-то тайные ну уж не знаю, возможно, через две недели, если вы девушка, возможно, недавно и недавно познакомились, возможно, вы узнаете небольшую тайну о своем парне, да, ну, возможно, вот так. Но чего-то явного такого я не вижу страшных тайн тут нету, страшных психических чьих-то отклонений я тут не вижу. Тут все неплохо. Смотрите вперед с надеждой. Я бы так сказала, смотри вперед с надеждой. Потому что камни хорошие, камни сильные. Особенно удивит друг. Вот тут сила. Сила ту, вот, вот эта линия дала нам с вами силу. Материнство, творчество, дети, удача, любовь и друг, какой-то друг или подруга с каким-то интересным, мощным энергетическим сюрпризом. Я желаю вам идти в том направлении, в каком вы уже идете, так как вы идете к слову «Достаток», тут оно есть открытым текстом, и Желаю вам удачи. Кто не подписался, подписывайтесь. Если вам нравится мой тренд, ставьте, планетный тренд, ставьте. Буду благодарна за лайки и до встречи.